Ну, и еще одна ценность этого стандарта и тех как бы той базы, которые на базе этого стандарта собирается, это описание требований к фиксации дефектов. То есть какие видно, да? То есть не просто отказ уплотнения 10 февраля, а именно набор дополнительных признаков, справочников, включая механизмы отказа, причины, узлы, ну видно, да, которые по данному отказу были зафиксированы, либо должны быть зафиксированы в ходе ремонта, с тем, чтобы полностью описать как бы, картину отказа от момента его до устранения. То есть тем самым дается информация по полному циклу работы с отказом, дефектом. И опять-таки в этом стандарте есть ссылки на таблицы, когда коллеги просили примеры. Там в этих таблицах, собственно, данные примеры по нефтеперерабатывающей отрасли именно самих значений этих вот справочников и данных для этой отрасли. Ну и соответственно данные по обслуживанию, то есть те дефекты, которые возникали, они устранялись и те операции, которые были проведены по этому дефекту, они также должны быть фиксированы с применением определенных правил. Ну видно, да? То есть продолжительность, категория обслуживания, местоположение запасных частей, опять-таки, чтобы понимать, сколько времени на доставку это занимает. Человек, Часы. Время простое. То есть это некий шаблон, который позволяет фиксировать уже данные об обслуживании и накапливать статистику выполнения работ по эффекту. Еще один слайд, который опять-таки привлекаю ваше внимание, если оно там рассредоточилось. Слайд называется «Нет ремонтов». То есть с точки зрения справочников нету нету ремонта, есть с точки зрения классификации операции по демонтажу, монтажу. То есть сначала мы снимаем, И не буду детально рассказывать, потому что это так сложная для первого восприятия тема. То есть есть операция демонтаж и монтаж, то есть первый уровень это оборудование с позиции снять, поставить, да? Там нет никакого ремонта. Сколько времени на демонтаж, сколько времени на монтаж установлено. Если говорить о уровне углов, видно, да, в составе снятого объекта, дымосос сняли с позиции, начали разбирать его. Разборка дымососа – это демонтаж, монтаж углов с этого демососа, да? То есть рабочее колесо сняли, поставили. Это все монтажная и демонтажная операция. Решили разбирать дальше, опять-таки это ремонт уже с точки зрения ТМЦ это снять, поставить детали. И только в случае восстановления какой-то детали, вал там, наплавка, там уже идет непосредственно ремонтная операция с точки зрения этой детали. Поэтому с точки зрения таких справочников и типовых воздействий у нас в основном заканчивается демонтаж-монтаж узла и соответственно это позволяет нормализовать данные по узлам любого оборудования, там, любой степени сложности, двумя простыми операциями снять-поставить и, соответственно, описание этой детали. Ну, вы понимаете, о чем речь, да? То есть, когда вы откроете свою дефектную ведомость по поводу ремонта оборудования, вы увидите сочинение механика на тему отремонтировать рабочее колесо от дымососа, да, грубо говоря. Или там отремонтировать демосос. То есть, там будет написано слово «ремонт» несколько раз. А по сути, это монтаж немонтаж